Здравствуйте! Хочу поговорить о том, как правильно вращать руль и где должны быть руки во время движения. Когда вы едете, где должны быть руки. Смотрите, когда мы едем в движении, у нас должны быть руки. Если мы представим руль как циферблат часов, то у нас должны стоять руки 3, 9, либо 10, 2. Да? То есть двух положений. Либо здесь они стоят, либо здесь. То есть все остальное будет неправильно. То есть вот так неправильно. Вот так неправильно. Вот так висеть на руле вообще нельзя, да, потому что когда мы висим на руле, мы его уже не крутим, а мы уже всем весом на него давим. Поэтому руки держим либо здесь, либо вот здесь, чтобы у вас большие пальцы попадали сюда. Бывают такие, конечно, случаи, когда вы едете по трассе, скоростя большие, попадаете в ямку, выбивает пальцы. То есть руль крутит в сторону, чуть-чуть бьет в палец. Поэтому иногда можно держать вот так. Но опять же таки происходит выбивание пальцев тогда, когда вы едете, вы руль держите э, не сильно крепко. Да? То есть если ну, сильно держать его не нужно, то есть его нужно придерживать. Но видите ямки, то есть чуть-чуть ручку даст сжать, чтобы как бы не выбивало пальцы. Вот. Либо поставить вот так. Вот, чтобы как рулька, если там дернет, да, чтобы не выбило Вот, палец, чтобы как бы, не выбивала. Вот. Смотрите. Про вращение руля. Руль, когда мы вращаем, в зависимости от поворота В основном вы едете, повороты у вас небольшие Скажем, если это поворот небольшой, мы руль вообще не отпускаем Мы держим, вот наклон делаем руля в одну сторону, в другую сторону Если это поворот 90 градусный, вам надо войти в поворот То есть вы заранее можете опустить руку, скажем, да, если вы вправо поворачиваете То есть положение 6, да Если циферблат то часов То есть мы на шестерочку опускаем руку И когда мы входим в поворот, мы заворачиваем и также возвращаем руль обратно, чтобы мы знали, где у нас центр, где у нас колеса ровно, чтобы не получилось, что когда мы заворачиваем в поворот, мы руль перехватываем много раз, потом нужно его вернуть, и мы не знаем, где наша середина, мы начинаем его ловить. То есть мы не должны смотреть на руль, когда мы едем, мы должны смотреть на дорогу, поэтому мы руку опустили, завернули и также руль вернули назад. Если вы сидите, опять же, я рассказывал уже про руль, и у вас руки вытянуты вот так вперед, конечно, не сильно у вас получится завернуть, вы будете уже всем дотягиваться. Поэтому рука у вас должна быть согнута в локте. Да? Вы согнули, завернули назад. То есть вы возвращаете руль, постоянно знаете, где у вас колеса будет ровно. Если вы едете, и вам нужно сделать полный разворот, конечно, не получится одной рукой крутануть или выкручивать ладони. В основном так, в принципе, люди и делают, только у гидроусилителя. Но у кого нет гидроусилителя, ладонью не выкрутишь. И это неправильно. То есть у вас должны быть руки стоять в положении 3-9. Когда вы выкручиваете руль, смотрите, вы закручиваете руль, у вас идут руки накрест. То есть накрест они тоже идти не должны. То есть если вы, конечно, чувствуете, что вам этого хватит, вы можете вот так довести. Но лучше, как только чувствуете, что у вас руки начинают креститься, идти на крест, да, потому что упор, вы, вам надо еще довернуть вы не можете. Поэтому, как только вы чувствуете, что идет крест, вы вынимаете руку и ложите ее сюда. Видите, у вас практически руль находится, руки в этом треугольничке. Вот руль не круглый, скажем, да, а руль вот треугольник у нас. И в этом треугольнике у нас находятся руки. Смотрите, я заворачиваю руль, вот они идут накрест, и я вынимаю руку, я опять беру сюда же. Видите, в то же самое место. Вот, ну, правда, у, у руля уже получился. Смотрите, в другую сторону заворачиваю, и тут вот темнотость. Я вынимаю руку и ложу опять в это же положение. Видите, оно у меня опять же здесь. То есть я не сюда ее ставлю не сюда. Вот она у меня заходит. Вот, смотрите, я заворачиваю, беру руль опять, вот, я сделал целый оборот руля. То есть его не нужно хватать. То есть это неправильно, когда едут и хватает его изнутри. Такого выкручивания нет. То есть вот так вот, да, то есть пытаются как-то завернуть. берут. И так побольше, чтобы сразу крутануть. То есть так не бывает. То есть вот вы едете, вот вы заворачиваете. Руки у вас согнуты чуть в локтях, заворачиваете, и здесь вы перехватываете. То есть вот раз и перехватили. Раз вы перехватили. Раз вы перехватили. То есть вы делаете такой перехват сразу. То есть вы в, эти, в этих положениях у вас руки остаются. То есть вот это вот неправильно крутить руль. Вот так. Когда вот многие, вот в основном ученики, вот так крутят руль. Либо вот так. Тоже, как бы, да, они начинают в одну сторону, либо вот так вот в другую. То есть, бьют по рулю, крутят. То есть, руль его нужно вращать, его не нужно там бить. То есть, его нужно крутить. То есть, вы берете и выкручиваете. Он круглый, мы его крутим. Вот. То есть, руки стоят, видите? Выкручиваем руль, полный разворот. Вот руки пошли на крест, мы вынимаем руку, ложим сюда. Доворачиваем. Руки остаются в эти же положения. То есть, они не уходят у нас никуда. Смотрите, что еще хотел добавить по поводу руля. По поводу кручения руля. Как ни крути, если смотреть правде в глаза, то когда появляется опыт, все равно водитель едет одна рука на руле, одна рука на подлокотнике и на коробке. То есть это вроде как считается признак профессионализма. Мол, одной рукой едешь. И многие водителя, многие, скажем, там, кто учит 30 лет стажа, мол, заставляют своих там учеников, своих там детей, когда учат. Сразу держать одну руку на руле, одну руку на коробке. Мол, держи руку на одну на руле, одну на коробку, мол, ты что, там не можешь одной рукой ехать. Ученику ехать одной рукой крутить тяжело. Поэтому он держит две руки на руле. И э, это придется со временем. Когда у вас появится опыт, у вас со временем одна рука сама опустится на коробку, да, будет лежать на, на ручке, либо на подлокотнике. Вторая рука начнет искать упор там где-то на стекле. Но это приходит все со временем. И это как бы на самом деле неправильно. То есть э, любой профессионал скажет, что ну, две, две руки должны быть здесь, на руле. Но даже взять самого профессионального гонщика, профессионального водителя, э, когда он ездит по городу, поверьте, вы не увидите того, что он будет ехать двумя руками держать руль. Разве что ему нужно сделать полный разворот, и он будет двумя руками заворачивать. Обычно так оно и происходит. Одна рука на руле, одна на коробке. Но это, как бы говорится, неправильно. Вот. Но так все ездят. Если посмотрите в каждую машину, везде где сидит человек с опытом. У него одна рука лежит на, на руле, одна на коробке. В основном, да, ученики держат двумя руками. Потому что одной рукой, когда они едут и держат машину, начинает гулять. И не нужно пытаться смотреть, что мол, ну вот у меня же отец ездит, одна рука на руле, одна на коробке, он же как-то ездит, вот, и меня так заставляет. То есть со временем вы к этому придете. К этому ученика он какую-то помеху, какое-то, э, скажем, препятствие видит. Позже, гораздо чем видит ее опытный водитель. Опытный водитель сможет смотреть немножко дальше. Он смотрит не на идущую машину, он смотрит на третью, четвертую. Он просматривает, что впереди. Поэтому он может подгадать, э, как бы, что произойдет впереди и заранее э, принять меры, как бы, да, чтобы не приходилось это потом делать резко, либо куда-то уходить, что-то делать. То есть это заранее предотвращается. Поэтому в этом и есть разница ученика и, скажем, профессионала, да, уже опытного человека. Вот. Так что... Не пытайтесь сразу ехать одна рука на руле, либо ладонью выкручивать руль, тоже то, что происходит в дворе. Да? То есть приедет даже какой-то мастер спорта, который ездит на ралли выступает. Поверьте, он пьет во дворе и рука выкрутит одной рукой, запаркуется, одной рукой выкрутит. То есть не потому, что он, мол, неправильно это делает. Просто ему как бы в данный момент не нужна вторая рука. Он спокойно может справиться одной. Поэтому для него это достаточно. Для ученика это недостаточно. Для ученика нужно две руки, чтобы были на руле, чтобы он мог хоть правильно как-то управлять. И то, что я вам рассказываю про то, что одна рука лежит на руле и одна на коробке, и это признак какого-то профессионализма. Конечно, многие поспорят, многие э, напишут комментарии, что, мол, это не так, что, мол, две руки должно на руле быть. Вот, да, все правильно. И я ни в коем случае не призываю вас к тому, что вы одну руку держали здесь, другую там. Я говорю о том, что это, как говорится, смотря правде в глаза, в будущем это так происходит. Сколько я уже встречаю учеников, которых я научил, которые ездят, сели за руль, одна рука на руле, одна на коробке и погнали. То есть, кто уже достиг какого-то опыта, так оно в жизни происходит. Поэтому э, держим руки здесь, но со временем у вас просто само по себе будет происходить то, что у вас будут руки искать э, какой-то упор. То есть, вы опыт будет появляться, и у вас будет достаточно того, ну, как, в каких-то определенных моментах, когда вы будете ездить, то вам будет достаточно одной руки на руле. То есть, вам будет хватать опыта спокойно с этим справиться. Вот. Так что смотрите мои ролики, буду дальше рассказывать, вот, вылаживать какую-то полезную информацию. Всем спасибо за внимание. Счастливо.